Предназначение, таланты и задачи на жизнь. Да? У каждого из нас, здравствуйте, мои дорогие, да? у каждого из нас есть определенные задачи, определенные таланты и определенное предназначение. То есть каждый из уже прожил какое-то количество жизней, какое-то количество жизни человек делал что-то, возможно, даже одно и то же, да, и у него громадные способности. И в этой жизни это проявляется как талант. То есть бывает, что глухой ребенок подходит к пианино и начинает играть удивительную музыку, которую он сам не слышит. Да? То есть это талант. Значит, он не одну жизнь так себя вел. Ну, почему он родился слепым в этой жизни или глухим, это, ну, на это есть какие-то определенные объяснения. То есть что-то было сделано среди поступков, которые закрыли возможность ему видеть можно глубже к этому подходить, да, ну, кто-то пришел в эту жизнь, там, мама отправляет медицинский институт, а у человека там способности больше, там, к астрологии, допустим, да, или человек идет на поводу своих родителей, исполняет их мечту, там, идет на инженерное или там на какой-то еще в институт или в университет, выполняет мечту родителей, приносит диплом и, сидит, может быть, там полгода в каком-нибудь кабинете за хорошую зарплату, потом говорит, меня это не устраивает, я больше так не могу, я здесь задыхаюсь, и берет билет на... в город, где пляж, и начинает рисовать шикарные картины на берегу, мор... на берегу моря. И эти шикарные картины продаются просто на ура. И этот человек становится... может себе сделать зарплату гораздо больше, чем он мог себе позволить как инженер. Но он выполнил... Просьбу своих родителей, да? Или я знаю человека, которого родители, он родился там, девятым ребенком, его отправили учиться на, на пастыря, на батюшку. Он проучился, закончил институт этот, и оставалось ему там две недели до пострига, он сказал, нет, меня это не устраивает. И тоже поехал заниматься каким-то своим творчеством, к которому он чувствовал себя способным. И дальше тоже сложилось все хорошо в его жизни. То есть таких примеров очень много. И очень важно знать свое предназначение. Когда человек идет по своему предназначению, у него все складывается. То есть открывается дверь вовремя, кто-то позвонил вовремя, кто-то вовремя подошел, кто-то там еще что-то. И все продалось, и денег на все хватило, и все цели и задачи выполняются, и как-то вот все легко складывается. Другие же люди идут прям через терник звездам они прям вот усилием воли там добиваются чего-то, каких-то результатов, какие-то экзамены, какие-то вот зарплаты, все вот у них как-то вот плохо складывается. И это говорит о том, что человек идет не по предназначению, то есть ему как бы жизнь сама палки в колеса вставляет, и начинаются трудности, и плакать много приходится, переживать, и люди его просто вот не принимают, не понимают, все как-то не так складывается. И это тоже очень важно понимать. Очень важно понимать, важно понять свое предназначение. Когда ты в этой жизни на своем месте, когда ты используешь все свои таланты, которыми ты пришел в эту жизнь, да, то есть, мне ну, кажется, мы приходим без одежды, да. Нет, мы приносим таланты, мы приносим какие-то знания, мы приносим какие-то задачи на эту жизнь, мы сами их ставим себе на эту жизнь, задачи, никто нам их не выбирает. И это очень важно понимать. И когда человек готов идти по своему предназначению, выполнять свои таланты, ему хорошо. Про таких людей э, говорят, они счастливые. У меня есть один знакомый художник, который работает даже в воскресенье, говорит, зачем мне отдыхать, если я не устал? То есть он вот на своем месте, он на своем месте, он кайфует от этого. Он просто кайфует от своей работы. И она ему еще приносит деньги, да, еще говорят мудрецы, если говорит, вы найдете работу по своему предназначению, вам не придется работать. Вы будете просто получать удовольствие от этого. И это цель жизни, в принципе, да? осознать свой, свои таланты, свои возможности и спокойно, приспокойно. Заниматься тем, что вам нравится. Я знаю, в последнее время интернет дает много возможностей для раскрытия своих талантов. Женщины сейчас раскрываются и говорят, я нашла свое предназначение. У меня говорит, руки волшебные, я говорит, всю жизнь бухгалтером проработала, а сейчас прикасаюсь к людям руками и начинается какое-то движение в теле, и люди просто балдеют от этого. Даже не надо какой-то там супермассаж делать, просто она знает точки, она это все чувствует. Она там закончила какие-то курсы совсем коротенькие, и у нее получаются чудеса. И у нее сразу идут клиенты, у нее сразу все получается. Вот это вот должно быть вот так. Когда вот что-то мешает, как будто вы в стену бьетесь, как будто вы вот толкаете этот воз в гору, а он не движется ни, ни минуты, это все не то, это все не то. Нужно искать свое предназначение там, где вам комфортно. И об этом можно поговорить с астрологом. И для этого составляется ваша натальная карта. И там прям все прекрасно видно. В вашем, вашем э, дате рождения спрятана вся эта информация. И когда я рассказываю своим клиентам об этом, это вообще круто просто. Они говорят, я это чувствовал, я это чувствовал, но почему-то не шел в эту сторону, думал, а вдруг мне кажется. И вот это помогает людям стать счастливыми, начинать развиваться в этом направлении, в том, которое вот для них ихнее. Может быть, сначала как хобби, но потом это начинает приносить денег больше, чем была там зарплата где-то в бухгалтерии или каким-то инженером. И человек становится и счастливым, и финансово обеспеченным. И это вот важно-важно. Приходите на консультацию Приходите на консультацию, пишите мне в личку ВКонтакте. Здесь э, в Ютубе тоже есть мои данные. Э, ВКонтакте мне пишите в личные сообщения, что вы хотите узнать свои таланты. Мы с вами договоримся об удобном для вас времени в любом мессенджере. В WhatsApp, Viber, Skype, э, ВКонтакте тоже сейчас можно использовать как голосовой мессенджер. Можно использовать голосовые сообщения. Э, мы с вами... Выберем удобный для вас формат и пообщаемся. Приходите, расценки можно посмотреть в моей группе ВКонтакте или написав мне в личку узнать о, о расценках. Хорошо, желаю вам всем счастья. Вы его обязательно достойны. Пока-пока.